Всем привет! Продолжаем писать наше приложение. Это вторая часть и в этой части мы напишем процедуру сохранения детали, вновь созданной на диск. Сохранение напишем с Одной изюминкой программа должна будет проверять наличие файла в этой папке с сохраняемым именем и расширением. И если такой файл существует, то добавить индекс-1. Если и такой файл существует, то-2 и так далее. Это избавит нас от случайного удаления какой-либо информации, зачастую нужной. Так, для того, чтобы нам сохранить нашу созданную деталь, нам необходимо объявить в этой процедуре те же переменные. В принципе, можем перенести переменные из первой процедуры на уровень модуля. Тогда они станут видны во всех процедурах модуля. Но можем написать их отдельно. Я э, напишу их отдельно. отдельно для этой процедуры. Здесь я использую сокращенную запись. Так, я дописал э, две процедуры, и теперь мне необходимо дописать э, функцию сохранения. Здесь я начну писать с процедуры SolidWorks Model. Дальше extension и вводим Save As. После чего нам необходимо указать путь, по которому будет сохранена наша деталь, и некоторые параметры этой функции. Путь я задам также в переменную, запишу. Это будет называться part-part, то есть путь детали. Объявлю ее как строковая, и она у нас будет содержать в себе папку на диске c это будет папка temp. то есть вот по этому пути функция save должна сохранить наш файл перед тем как она его сохранит мне нужно будет найти свободное имя то есть то проверить все файлы в этой папке на предмет уже существующего файла с таким именем и расширением для того, чтобы проверить наличие файла в папке, воспользуемся подсказочкой. Здесь мы выберем файловая система и найдем определение наличия файла. И нам Visual Studio добавил здесь одну переменную с булевым типом, то есть ложь или истина. И добавил функцию проверки файла по указанному адресу. Переменную путь мы написали, а вот не написали имя файла. Здесь мы напишем имя файла так же, как строковую переменную обозначим. И у нас пусть э, эта переменная содержит имя деталь 1. Точка У нас есть теперь путь, по которому должна сохраниться деталь и ее имя. Теперь мы проверяем наличие этого файла. То есть мы проверяем наличие файла деталь 1 по пути ctemp. Здесь мы возьмем и допишем имя файла. То есть при прохождении, выполнении этой функции, при прохождении строки у нас переменный файл Exist будет либо... Истина либо ложь. Если э, истина, значит такой файл существует. Если э, будет возвращено значение ложь, то есть false, значит такого файла нет. Для того чтобы нам э, автоматически менять э, индекс в имени файла на следующий плюс один, нам необходимо все символы э, имени файла перенести в массив. Пройти этот массив и определить наличие цифр в этом массиве. Для этого я сначала заведу новую переменную. Она будет называться char part Определим ее как массив, как массив из символов. Теперь в этот массив нам необходимо добавить символы имени из имени файла и пройти этот массив для определения цифр в имени файла, файла и соответственно в этом массиве до верхней границы То есть у нас цикл будет от нуля до сколько здесь содержится, содержится символов. И теперь создаем условие, если символ цифра из по индексу тогда нам необходимо понять сколько нам нужно какой нам под строку нужно взять то есть это подстрока будет деталь называться значит нам нужно завести еще одну переменную будет переменная будет b как строковая Теперь у нас эта переменная b будет равняться с левой части от строки имя файла и сколько нам нужно взять это индекс после того как у нас выполнилось это условие нам нужно выйти из цикла теперь нам необходимо написать цикл проверки Наличие файла в этой папке. Буду его писать через оператор doUntil. То есть выполнять цикл до тех пор, пока не будет равняться false. То есть в этом цикле мы сейчас напишем подбор имени файла с новым индексом. Определяем новый индекс. Например, как И. Здесь мы ставим его инкремент плюс 1. И также нам необходимо определить новое имя файла. Переменную новое имя файла. Как строковое значение. Данная переменная у нас будет состоять из пути, который мы написали раньше, это c темп части которой мы э, определили в цикле for, это переменная b, инкремента нашего цикла, это переменная i, и расширение, в данном случае, это расширение детали послдпр после того как мы определили э, новое имя вместе с инкрементом вот и у нас плюс один здесь на каждый шаг цикла у нас добавляется единица нам опять же необходимо проверить э, наличие этого файла вместе с путем по, э, в этой папке Здесь мы пишем, наверное, file.exist Можно прям целиком эту строку сюда скопировать И здесь мы уже определяем вот эту переменную То есть смотрим, если у нас такая, такой файл по такому пути Если он у нас есть, то следующий цикл, следующий, следующий и так далее До тех пор, пока у нас эта переменная не станет со значением false После того, как весь этот цикл будет выполнен, он выйдет из него. Эта строка нам уже здесь не нужна. И здесь нам необходимо дописать э, сохранение нашего файла детали Во-первых, куда мы его сохраняем. Следующая версия. SolidWorks. save Не все импорты я дописал. Давайте сюда допишем еще. Solidworks, interop, commands. Solidworks, interop, константы. Вот теперь попробуем. Так. Save as Версию сохраняем. как текущую версию. Дальше нам нужно написать опции. Опции. Здесь мы поставим это значение. Дальше у нас экспорт дата. Мы ставим значение nothing. И дальше ставим два нуля. Да, для того, чтобы определить нам э, переменную свой модуль, нам ее необходимо определить через переменное приложение как активный документ. Да, вот теперь она перестала подчеркиваться зеленой линией, осталась только э, переменная new файл name, но эту переменную мы берем из э, предыдущего цикла и она у нас определена в процедуре забыл здесь написать первичную проверку наличия файла здесь я скопирую и вставлю вот сюда и мы будем проверять эту переменную и имя файла вот эти две переменные мы проверим и у нас Переменная файл exist примет значение либо true, либо false. Так, запускаем нашу программу. Окно у нас появилось. Solid запущен. Нажимаем на кнопку ⁇ Создать ⁇ Вот у нас создалась новая деталь из того шаблона, который мы указали в коде. Я открою папку ⁇ temp. Здесь уже есть э, три файла. Деталь 1, деталь 2, деталь 3. И наша деталь называется деталь 1. Если э, все правильно в коде написано, то после нажатия кнопки «Сохранить» здесь должна появиться деталь 4. Вот она появилась. То есть мы все правильно сделали. Если я сейчас создам еще э, один, э, одну деталь из шаблона у нас здесь она называется деталь 2, а сохраним мы ее как деталь 5. Программа проверила все файлы и поняла, что здесь уже есть файл с именем деталь 2, поэтому нас создала как файл деталь 5. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, если что непонятно. До новых встреч!